Переводчик – одна из старейших распространенных профессий. Ежедневно в мире проходят промышленные и научные конференции, бизнес-встречи зарубежных партнеров, спортивные соревнования, международные конгрессы, форумы и саммиты. Создаются миллионы новых текстов на разных языках. Юридические документы и научные статьи, книги и сериалы, компьютерные игры и мобильные приложения, инструкции к лекарствам и описание товаров в интернет-магазинах. Все это нуждается в качественном и грамотном переводе. Профессия – переводчик. Кто может стать переводчиком? Человек безупречно грамотный, ответственный, с отличной памятью и широкой эрудицией. Он в совершенстве знает язык, грамматику, лексические и стилистические нормы, узкие термины и сленг. Разбирается в особенностях иностранной культуры и этикета. Коммуникабельный, стрессоустойчивый, с хорошим слухом и четкой дикцией. Это необходимо для устного перевода. Для письменного важно свободно работать с текстовыми редакторами и специальными программами. Профессия переводчика уходит немного в такую сферу IT. То есть переводчик должен владеть большим количеством программного обеспечения, ну, должен уметь работать с программным обеспечением. Это так называемые программы переводческой памяти, например. Переводчики сейчас ждут не только перевод, но ну и, как правило, ну, допустим, верстку, то есть оформление в исходном формате. Где может работать специалист? Практически везде – будь то крупная фирма из нефтегазовой отрасли, столичное бюро переводов или государственное посольство. Квалифицированные переводчики востребованы в частных компаниях и госструктурах, редакциях и издательствах, сфере образования и туризма. Они идут или на предприятия, или в частные переводческие фирмы, организации. Работать самостоятельно, работать на себя, оформив, оформив такой вид деятельности, как индивидуальное предпринимательство. Потому что сейчас и бизнес, и окружающие сообщества очень часто обращаются непосредственно вот к отдельным переводчикам. И вот с этой точки зрения переводчик всегда при работе. Еще одно преимущество профессии – возможность самому выбирать график и условия труда. Можно работать из любой точки мира. Главное – доступ в интернет. Это прекрасная возможность для людей с нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата. Даже для устного перевода не обязательно встречаться лично. Достаточно использовать специальные программы и сервисы. Это различные системы и платформы э, дистанционного онлайн-перевода и э, различных... Э, Программ переводческой памяти комфортно могут взаимодействовать переводчик и заказчик, начиная от размещения заказа на перевод, продолжая выполнением перевода и даже оплату за перевод можно производить на этих платформах. Это очень удобно и не нужно никуда ездить, ни с кем встречаться все это проходит на онлайн-платформе. Можно работать за границей, находясь у себя непосредственно дома. Вот буквально недавно к нам от переводческого американского бюро поступило предложение, чтобы ребята у них проходили практику, переводили видеоигры и переводили видеофильмы дистанционно. Это очень серьезная компания с большим опытом работы. И, в общем-то, они ищут везде переводчиков. И не обязательно уезжать за границу. Можно работать дома и состояться как, с качеством замечательного переводчика. В среднем от 300 до 500 рублей стоит страница перевода. Если это редкий язык, например, китайский, японский, корейский, ну вот азиатский в основном языке, или финский, например, язык, или польский из европейских, тогда, конечно, ставка может быть выше. В перспективе сотрудник может сам возглавить отдел переводов, открыть свое бюро, защитить диссертацию или стать специалистом по внешнеэкономической деятельности. Никуда переводчики не денутся. Машина не сможет целиком заменить людей, особенно в сфере переводов, ну, скажем, таких, которые касаются каких-то эмоций. Это могут быть маркетинговые тексты, это художественная литература, поэзию, наверняка машина никогда не сможет перевести. Книги никогда машина не сможет перевести, так как перейдет человек. А техническую литературу, возможно, да, возможно, машина рано или поздно, ну там, на 90% человека заменит, но человек все равно должен будет проверять, и для этого тоже нужны отдельные специалисты. Хорошие переводчики будут востребованы не только через 20 лет, но там, через 50 и через 100. Хочешь получить востребованную профессию и стать дипломированным переводчиком? Узнай, какие учебные заведения готовят специалистов в твоем регионе. Ищи полный список вузов на специальном портале для абитуриентов. Поступай правильно.